Всем привет! Итак, выращиваем малину. Опыт у нас небольшой, посадили мы ее 3 года назад. И за это время наделали кучу ошибок. Теперь сделаем выводы. Во-первых, ранней весной мы обработали малину железным купоросом. И сожгли ее почти полностью. Она у нас почернела и стала как уголь. Хотя делали раствор по инструкции. Во-вторых, после того, как она начала отходить, мы ее перекормили азотом. И когда малина бурно проросла, нужно было ее хорошенько прорядить, а мы этого не сделали. А когда появились плоды, было уже поздно. И в-третьих, нам сказали, что для этого сорта малины не нужна шпалера, а это не так. От ветра процентов 30 кустов повалились или сломались. Теперь все будем делать по-другому. Вот наш малинник, мы его основательно почистили, повырезали шушняк, слабые и сломленные побеги и все убрали между рядами. <coughs> Недопустимо копать и глубоко рыхлить почву, потому что корни у малины находятся на самом верху. И чтобы их не повредить, нужно секатором все лишнее срезать у самого основания. Малина очень сильно дает поросль, поэтому регулярно требуется прореживание. Чтобы облегчить себе работу, со временем между рядами проложим дорожки. А в самих рядах, возможно, будем мульчировать. Но это в будущем. А пока натянули шпалеру из оцинкованной проволоки. Чтобы проволока не расходилась, ее нужно связывать между собой шпагатом через каждый метр-полтора. Это не окончательное прореживание рядов. Мы сознательно оставили больше малины на случай того, что во время всяких работ на участке может что-то повредиться. Потом, когда появятся листочки, процесс будет завершен. В семенном магазине продавец посоветовал нам такое калино фосфорное удобрение. В нем также есть немного азота. Будем использовать его по инструкции. И последний этап весенних работ с малиной это опрыскивание. Пришли к общему мнению, что нужно это сделать карбамидом. В расчете 600-700 грамм на 10 литров воды. На сегодня все. Не забываем подписываться. До новых встреч на канале. Пока.